Я редкая, уникальная, не то чтобы единственная в своем роде, но нас таких горстка. Я – Орликин, и я должна умереть. Как и для многих, для меня все изменила великая премьера. Я была возрождена, я стала больше, чем могли мечтать мои братья, чем могли представить мои сестры. Я выделялась среди норм, я выделялась среди клоунов. Я отказывалась считать себя одной из прочих измененных. Тех, кто проснулся Я ощутил себя клоуном, укротителем или уродом. Я не стала ни лживым фокусником, ни метателем ножей. Я стала чем-то большим, чем клоун. Чистая белая кожа, усеянная сверкающими бриллиантами. У меня не было второго лица. Не было нужды в приставном носе. Мои волосы были глянцево-черные. Прямые, длинные. Я была королевой. И я нашла себе короля. Орликина редкость среди измененных. Наш дар, как и у наших братьев-клоунов, новая кожа и несокрушимость. Однако нам предоставлено еще и дополнительное преимущество гибкости. Прыгать и кувыркаться с такой легкой грацией. Способность, дарованная нам. И только нам. А мой король был величайшим. Мой король мог летать. Принц Клоунов называл он себя. Он был первым, кто провозгласил в этом новом мире свое собственное королевство. И я при этом была рядом с ним. Когда остальные отвернулись от нас, он остался здесь. Он приглашал с распростертыми объятиями. «Придите, возрожденные, присоединяйтесь ко мне утверждайте собственные престолы». И жизнь была хороша. Мы путешествовали по стране. Качущиеся свиты из ста повозок и автомобилей. Мой король и я ехали впереди, ведя наших людей туда, куда мы хотели. Мы противостояли нормальности. Мы пересекали пустыни, сражались с ополченцами, солдатами и другими людьми, которые требовали от нас составить наш кочевой путь и пройти регистрацию. «Мы не будем делать ничего подобного», — заявил мой король. «Мы гордимся нашими новыми «я», и не будем подчиняться тем, кто цепляется за старые пути. Я любила его за это. Мы все его за это любили. Слово распространялось, и наше королевство росло. Мы могли легко соперничать с городами в размере и численности. Однако вслед за нашим ростом шли и несчастья. Появилась необходимость отбиваться от налетчиков, люди, нормы. И иные пришельцы желали отобрать наши трофеи, как свои собственные. На наших фантастических зверей охотились из-за их костей и шкур. Преследовали провидцев за их мудрость. И даже моего любимого короля, чья собственная кожа была желанным трофеем для большинства тех, кто знал цену. Ночи становились длиннее, а нападения учащались. И невозможно было находиться на одном месте более суток. Все больше охотников за головами и бандитов узнавали о нашем существовании, и одной руковой ночью я попала в плен. Тревогу подняли слишком поздно, чтобы можно было что-либо предпринять. Наших дозорных застрелили снайперы, а наши ворота пробили фургонами. Поднялась паника, расползался пожар, и черный дым валил в оранжевую ночь. Мою свиту и меня сопроводили в машину. А мой король остался держать оборону на другой стороне лагеря. Я больше не видела его. Люди подкараулили нас в засаде. Я закричала слишком поздно. Руки и веревки накрыли меня, и мир снова стал темным. Я тоскую в ночи. Меня держат здесь уже несколько недель. Смех моих похитителей полночи не дает мне уснуть. А другую половину я просто плачу о своем короле, пока меня не охватит сон. Им еще предстоит убить меня, пока им не поступало сигнала о том, что пора рекламировать свой товар. Я молюсь, чтобы мой король, мой принц клонов, нашел меня до этого. Список товаров. Передний рог громобыка. Передние рога свежего взрослого громобыка обладают прочностью стали. Идеально подходят в качестве опоры для оснований и для различных других целей. 250 долларов за рог или 600 долларов за пару. Шкура громобыка. Небольшой автобус, груженный настоящими необработанными шкурами громобыков. От 50 до 100 долларов за квадратный фут. Модифицированный Land Rover. Поднятая подвеска, каркас безопасности, полный привод. Полторы тысячи долларов. Возможен торг. Продается вместе с ящиком смазочных материалов и контрацептивов. Неисправен ручной тормоз. Орликинова кожа. Крайняя редкость. Бело-синя-желтый ромбовидный узор в районе лопаток и пупка. 500 миллионов долларов.